Смотри, какой красивый день Неужто он уходит в тень, как те, что были здесь всегда Ты слышишь? Лучатся поезда, стучат колеса и сердца Подли, пожалуй, не венца о чем я все же как-то жаль? Закат ведет куда-то вдаль, А нам успеть бы станцевать, И свой рассвет нарисовать, И день раскрасить в нужный цвет, Задать вопрос, найти ответ, Познать а, тепло любимых рук И уж поток.